Я роняю Запада. Хватит петь это дерьмо. Ну, мам, мне нравится эта песня. Это не песня, это дерьмо Сабатии. Ты бы лучше Юру Шатунова слушал. Мам, ну я ненавижу Юру Шатунова. И что, ты все равно должен песни Юры слушать, маленький жирный затранник.